Мне нравится такая концепция, и мне кажется, что она имеет место быть в реальности. Вот мужчина влюбляется сразу, а женщина влюбляется постепенно. В чем здесь суть? В том, что вот если вы увидели мужчину и сразу такие, все, он такой вот вообще классный, офигенный, это говорит о том, что у вас просто какая-то проекция. То есть вы что-то придумали про этого мужчину. Поверили в свою вот эту фантазию и уже любите эту фантазию. Потому что влюбляться нужно тогда, когда мужчина что-то для вас начал делать. Регулярно и как-то стабильно. То есть он делает, вы анализируете. Угу, он сделал это для меня. Наверное, он про меня думал. Наверное, значит, я ему важна. Он хочет обо мне позаботиться. Он хочет, чтобы мне было хорошо. Он мной интересуется моими желаниями, моими потребностями. То есть надо влюбляться после действий мужчины. И они так сразу – бах, вы влюбились, потому что он, там, не знаю, стильный и прикольный какой-то. прическа у него там, допустим, соответственно, или борода. Борода у него модная, он, вы влюбились в него. Потому что мужчина влюбляется... Исходя из своего сексуального влечения, он смотрит на вас и думает, о, хочу как бы. А потом начинает с вами разговаривать, если, если вы демонстрируете какую-то женскую мудрость, женское обаяние. Ну, тут он может уже даже вас выбрать не только как любовницу, но и как будущую жену.